Давайте я покажусь все-таки. Вот. Здравствуйте. Ну, что сказать? Во-первых, хороших выходных Воскресенье сегодня. Не знаю, на какой территории кто находится, но сейчас мы находимся в Чикаго. За окном яркое солнце сколько времени 10 30 если 40 утра у нас рекордные отметки на градусниках то есть на температура превышает все рекорды почти не столетней давности порядок цифры где-то пока сколько 58 это сейчас это примерно градусов 14 15 но будет 20 Вчера, вчера было 20, то есть у нас уже американцы не такие, они все ходят в шортах, если только будет уже плюс 3, плюс 4, поскольку зима, сами понимаете, 17 февраля, но вот это было вчера, сегодня, и будет продолжаться еще несколько дней, а потом опять вернется где-то там к нулю, ну плюс 2, плюс 3, но тем не менее это уже серьезно, серьезно. А, друзья, давайте, ну, канал будет открыт, короче говоря, у нас сейчас тут будет Танцы, серьезные какие-то вот такие вот вещи. В других комнатах, правда, на английском языке будут все вестись да, вот эти, то, что называется, Ридинск, Акаши, чтение, Таро будет. Но кто пожелает, ну, теоретически мы можем поднести туда компьютер и попробовать с переводом это все сделать. Я правда не знаю, какие условия, если честно. Поскольку этим занимаюсь не я, я, так сказать, несмотря на то, что я сам как бы, руководитель этого центра, сам гейтс, но тем не менее, вот этим событием руковожу как раз таки не я. Было в планах у меня так рассказать, кое-чего там про Индию, но уже время, судя по всему, нету. Так что это будет другой раз. Ну а пока, раз обещанная нумерология, ну, задавайте в чате вопросы. Вот включая предназначение, включая способности, если, ну в частности, вот, поступают ко мне вопросы, могу ли я заниматься тем и тем? Ну, скажем, если я так вот, чувствую, что у меня есть какая-то интуиция и все остальное, могу ли я, к примеру, участвовать в стокмарк или там бирж Могу сказать да. Потому что если есть интуиция, вы как бы интуитивно чувствуете, куда она идет вместе с теми знаниями, которые вы могли бы приобрести. Это дает возможность получить, получить альтернативную, ну, какую-то, скажем, возможность работы и заработка. Дети рождаются вот такого, -то, такого -то числа. Ну, с точки зрения астрологии, нумерологии, это очень-очень важный момент. Потому как как по-другому надо знать, куда детей-то направлять. А то вот так вот направили они туда, и мы стали кто-то простыми советскими, ну, как я, советский инженер, в котором я, ну, где-то, конечно, работал по распределению будущих в Советском Союзе, но здесь это сто лет никому не надо, и эти ромбики, которые там у кого-то были, вообще дипломы сами по себе никому не нужны, никто их не спрашивает, ты можешь сказать, что ты закончил самый Гарвардский университет. Ну, я не поверят. Американцы, они такие, ты покажи, что ты действительно там знаешь, разбирайся, и все, тебе сразу примут на работу. Вот если тебя попросят диплом, ну, кто-то попросит диплом, а у вас его не будет, вас выгонят моментально. Вот что хорошо, защита здесь просто потрясающая, тебя защищают со всех сторон. Страна защищает, защищает система юридическая. Защищают, да, но только не нарушать законы. А все остальное, наездов здесь нету. Но ну, если ты не в мафии, конечно, то наездов здесь, как китков, по-русски, так этого нету. Так что я эм, и, и интересная вещь. Вообще-то говоря, в планах есть. Знаете, как? Вот смотрите, я получил образование в высшем церкви, Я получил образование здесь, в Сергей Уставе, где я проживаю 25 лет. Я получил образование, получая образование на Востоке. А там вообще мир другой. То есть, как говорил Райкин, первым делом пройдя на производство, забудьте все, то, чему вы осуществили в институте. Это, кстати, правда. Толку с этой теорией, которая совершенно другая, чем практика. Но если говорить о Востоке, то там вообще все не так и все не то. Правда, сейчас и Восток, Индия в частности. Я приезжаю туда, я хожу в их одежде, а они ходят там, у себя на месте, в нашей цивилизованные костюмы, галстуки. Ну, я понимаю, на официальных приемах, но, не знаю, мне там удобно ходить, так сказать, в той одежде, почему им было удобно раньше, теперь стало неудобно, не знаю. Но вот это мир такой у нас изменчивый. Да, так мне кажется, было бы интересно говорить об образовании вот образование, Вот к чему нам надо образовать? Ну, прелюдия, предисловия. Вы знаете, народ сейчас у нас собирается, у нас сначала на самом деле в один часов. То есть в один часов кто-то будет приходить, какие-то люди, какие-то сервисы. Повторяю, это событие в основном на английском языке происходит. Все-таки мы живем, простите, в Соединенных Штатах, поэтому мы должны соответствовать. И мы это все делаем на английском языке. Но, тем не менее, тем не менее, Общаясь на, скажем, на постсоветское пространство, ведя передачи, и я там родился, и никогда это и то, что не забуду, я всегда буду принадлежать. России, я родился в России, Беларусь, где я прожил практически всю жизнь. Ну вот, а здесь, ну, здесь, здесь другая <сих> жизнь, но есть. Что, что с чем сравнивать, это интересно. Поверьте, и если кому-то это интересно, я могу поделиться. А, причем, проходя все этапы, так сказать, с нуля, я обладаю все-таки возможностью сказать, что я человек объективный, и не буду притягивать за уши то, что мне нравится, то, что мне не нравится. Я уже давно из этого возраста вышел. Нравится, не нравится. Это не имеет никакого значения, никакого отношения к тому, что на самом деле происходит это свойство нравится или не нравится это свойство материи ну все люди я имею в ввиду радиослушатели вы дорогие друзья люди продвинутые я вполне серьезно раз вы слушаете это, эти программы этот канал и вы знаете о том что мы все-таки существа духовные поэтому ну вот то что внутри говорят и как это нам помогает вот это на мой взгляд самое главное давайте я Чуть-чуть отвлекусь от всего этого, оставлю вас с вопросами. Задавать в чате, наверное, нет смысла, я имею в виду голосом, поскольку тогда будет конфликт. и Он уже есть, вот у меня второй монитор, я вижу, где я сам себя, так сказать, вижу. Но это неправильно, поскольку там, по-моему, звук, и это будет мешать, когда будет запись. А может уже и сейчас мешает, если да, вы напишите это, кстати что-то мешает, если не мешает, ну, слава богу, не мешает. Вот. А, ну, ставьте свои даты, будем просматривать это все. Я достаточно хорошо умею считать в уме, всю, всю жизнь умел, а, и еще не потерял такой способности, поэтому компьютер, он помогает, но не обязательно. А, и опять же, все время у нас лимитировано, а, это будут мини консультации, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, я буду рад ответить. Ну что, периодически буду приходить, периодически буду проверять, проверять, сколько у нас э, людей на связи и какие есть вопросы. Людей на связи немного, а вопросов тоже. А, ну вот мне написали, правда, на телефон о том, что будут вопросы из Израиля. У женщины родился ребенок. Ну, и вот э, вопрос, кем будет мальчик? Э, на самом деле, есть такое на санскрите слово, э, называется дарма. Дарма, ну, это предназначение человека. И когда-то было время, когда люди хотели это узнать. А это никак не было с бухты-барахты. Вот я так думаю, мне так кажется. И оно идет, как оно идет. И ребенка записывает в разные кружки, вводит на разные какие-то секции, знаете, один раз у меня в эфире на живом радио выступал достаточно известный человек. И мы открыли линии. И вот телефонные линии горели все одна... Просто вот было семь линий, они все горели в течение всей нашей передачи, потому что людей интересовало... Ну, кто они, что они. Хочу вам сказать, что, в общем-то, как, знаете, любви все возрасты и поклоны, короче говоря, меняться и учиться никогда не поздно. И причина здесь одна. Кто-то говорит, а зачем мне учиться там 50 лет, 60, 70? Вы знаете, здесь есть... Случаи, когда 80-летние люди, там какая-то бубулька, я читал давно, правда, получила диплом в 82 года. Ну, нафига я диплом в 82 года Это Элементарный вопрос. И это уже, в общем-то, совсем в другом состоянии уже скоро можно находиться. Вы знаете, какая вещь? Это не... Об этом не говорят. Западная культура об этом не говорит. Это не изучают, естественно. Поскольку нет понятия души. А вопрос заключается в том, что эволюция, страсть к познанию, стремление что-то знать новое, это потребность не тела, это потребность души. Просто тело диктует свое если поехать то куда поехать ну не знаю на море поехать это американцы любят ездить зимой сейчас зима у нас по сути дела ну мексику а там всегда тепло ну или в Майами там всегда тепло ну окей это нет проблем с этим пожалуйста это не вопрос но ведь кто там может поехать, скажем, там, ну, не знаю, в Индию? Там тоже, кстати, тепло. Более того, там очень и очень жарко. Но не для того, чтобы погреться, а для того, чтобы что-то узнать, то, чего ты не узнаешь здесь. Походить там, где ступала нога не человека, как ни странно. Вот. Поэтому... То время когда люди стремились узнать они консультировались со специалистами эти специалисты и тогда и сейчас они назывались астрологи нумерологи психологи и так далее вот вы знаете до сих пор есть люди им не надо делать никаких астрологических там вычислений им не надо значит дату рождения вы знаете я был сам я был, и не, не один раз я был, я был в Индии, в одном месте, в каком-то затерянном селении, но там живет один из хранителей, скажем, гороскопов. Вот есть там практика читания на пальмовых там, листах. То есть... Я приехал, ну, там в составе делегации, группы, я знаю. Мне там три секунды посмотрели на руку, посмотрели просто на руку. Спросили дату рождения, потом поднялись, достались полки там папку, из папки вытащили лист на, соответственно, том языке. И начали мне читать. Начали мне читать мой гороскоп. Один в один. но как это может быть? Но это же не человек не составил горосколько сегодня, а составляют там дата рождения, место рождения, время рождения. И масса других всяких дополнительных э, вопросов, ректификаций и так далее. А, а там ничего не спрашивали, а там просто читали. То есть есть там люди, короче говоря, которые посмотрят на вас. И они скажут, что вы, что вы, какие у вас болезни, чем вам надо заниматься, как вам надо лечиться и так, далее, и так далее. Удивительные вещи. Вот у нас, мы все знаем нашу современную медицину, а там есть понятие аюрведа. Аюрведа, вот все, ну, многие считают, точнее, о том, что аюрведа это такая, как бы, медицина, та, та восточная медицина. Это правда, да, но это не просто медицина, это просто, ну, скажем так, Понимание того, как надо себя вести, чтобы не получить болезнь. У нас же болезни лечат, а есть возможность их не получать. Что лечить тогда, если мы их не имеем? То есть совсем другой подход. На Востоке, в частности. Когда-то даже в Китае Мао указ издал о том, что врачи получают зарплату, если у них пациенты не болеют, а у нас как у нас же все наоборот. Нашим врачам выгодно, чтобы мы болели. Иначе как бы они будут зарабатывать свои деньги. Особенно здесь. Это очень и очень серьезные деньги они зарабатывают. Но ну, вы понимаете, страховки медицинские, где там совершенно блестящие адвокаты будут вас защищать, а врачи эти, которые такие, да, совершают ошибки. Здесь, и здесь, как и везде, все бывает. И ногу отрезают не ту, которая надо. По ошибке, знаете. По ошибке отрезали не ту ногу. Всего лишь, правильно? Ну, вот. а, ну они так сделают так, что, в общем-то, все было нормально. Все закрыто и так далее. А, для этого и нужны адвокаты. Для этого эти врачи платят эти миллионные страховки. Эти insurance. Для того, чтобы себя защитить. Понимаете? А на это же надо заработать. Поэтому и принимают. 20, 30, 40, 50%. пациентов Как можно принять 50% в день? Ну, как можно? Ну, вот я делаю консультацию. Ну, как минимум, час она должна занимать Больше, на самом деле. Мне же надо к ней еще готовиться. Это же мне, не знаю, анализ со всех сторон. Это надо, не знаю, полтора часа еще этого анализа. Плюс человек приходит и задает массу вопросов. И надо просмотреть все, потому что это же не просто человек, изолированный от всех и вся это же очень просто вот смотрите мы мы же не изолированная система от природы да это мы так думаем но мы нас называ мы себя должны называть или это там, скажем, там, называют нас это мы это система которая называется микрокосмом а есть еще макрокосм так вот мы песчинка в этом макрокосме а это все энергии которые вокруг нас и мы должны соответствовать этому, иначе это как раковая клетка, когда одна против всех, если так сказать, не мобилизоваться, то это будет плохо. Короче говоря, идея заключается в том, что познание, эволюция ⁇ это то, для чего мы пришли в этот мир. И как бы это полезно, полезно иметь представление о том, кто мы есть, чем нам надо заниматься. И вот по системе знаний, ведической, скажем, системе, человек, который стал на определенную ступеньку, он с нее уже не падает. Если даже он умирает, то это внутренняя субстанция, она, она переходит в следующее воплощение. И мы идем уже с того места, в которое мы в предыдущем подошли. Это то, что в нумерологии называется кармическое число, я вот так называю, или число судьбы. Это очень интересные моменты, о которых не все, конечно, на Западе знают. Но для этого, дорогие друзья, мы ведем нашу программу, для того, чтобы дать эту информацию. Вот другой вопрос, какие пользоваться. И захочет ли человек пользоваться этой информацией? Вы понимаете, вот тут интересная штука получается. А это уже идет, скажем так, философия. Мы не должны быть оттеч или зависимы от того, как нас будет воспринимать. Это очень бурда. То есть... Ну, грубо говоря, по барабану должно быть. Грубо говоря. То есть какая разница, кто и как нас воспринимает. Нам надо сделать дело свое. Если мы будем зависеть от окружающей среды и только от нее, тогда мы плывем как щепка по течению. Течению можно плыть как щепка, но было бы лучше и эффективнее помогать течению. Не надо плыть против течения. А, вот это интересная вещь. Для этого надо иметь информацию, правильно? Вот а, эта информация должна перевариться. Она должна примениться. Причем по а, ведической системе желательно применить, применить то, чего ты изучаешь, 108 раз. Это сакральная цифра. Это сакральное а, число 108. Да? 12 умножить на 9. Ну, бусинки... Вот, знаете, вот, видите, это рудракша называются, то есть, ну, или мало, четкие русские. Вот эти четкие, они состоят из 108 гусени. Ну, сейчас не будем время, не для того, чтобы объяснять какую-то другую передачу, если интересно будет, я расскажу об этом. Но перебирая эти вот бусики, люди, бишенки, люди читают, э, э, э, так называемую, мантру, ну молитву. Э, э, у каждой конфессии есть своя, свои молитвы, э, свой бог, <coughs> кстати. Вот, причем этот бог, вот тот, которому надо, бог. А все остальное это категорически неправильно. Я помню, беседовал со мной, моя очень хорошая знакомая, это было не знаю лет 7 8 года. и я рассказываю вот она, она мне задает вопрос веды какие веды? Что за веды знаете как нет бога кроме бога и магомед пророков так вот она жила много лет в израиле переехала сюда в, в соединенные штаты но ну, всем вот восприятием кстати не еврейка чисто русская Ну вот, вот столько лет пробила в израиле приехала сюда я и рассказываю, вот как пришли беды. Ну, то есть, ну, всю предысторию там я не рассказываю, но вот как оно пришло к нам на Землю. То есть, э, бог Ра, да? а, ну, Солнце, это Ра, это, наверное, многие знают. И вот э, вот так по цепочке все это происходило. Это называется парампора, на самом деле. То есть знания передаются по парампоре. Это цепь наследственная. То есть, ну, скажем, там, от деда отцов, отца к сыну, от сына и так далее. Вот так одно от учителя к ученику, короче говоря. Вот таким образом передавалось знание строительства, когда-то это гильдия каменщиков и строителей была, то, что сегодня называется масонами. Вот, как строить вот эти сооружения с помощью всего лишь карандаша, циркуля, линейки, ничего там нет, никаких компьютеров не было. И э, строили. И строили на века. И строили просто совершенно гениальное. Где невозможно сегодня это построить. Как же они строили. А, так вот. Э, я ей рассказываю о том, что вот эти знания пришли в Огра, там дальше, дальше, дальше, дальше. Не буду еще отдавать в эти детали. А она смотрит на меня и говорит, Майкл, ты чего? Совсем обалдела. Какой Бог Раб? Какой Бог солнца. Ты чего? То есть там, вот там, в вот, той конфессии есть только вот, вот других нету вопроса вообще. А, слушайте, а что было до э, Торы, допустим? До Библии? Ну, ну что было? Ну, что-то же было. Ну, почему-то же только Корана, да? Самая, кстати, молодая конфессия. Из всех. А, а что было раньше? вот Ну, не знаю, я еще раз. Я приехал туда, и мне стали рассказывать. Я помню, я зашел в магазин. Это было в Ришикеше. Ришкеш, это очень интересно. Один из, кстати, святых городов на Земле. и старых. У подножия Гималая. Вот. И там зашел в магазин, и я посмотрел, книга есть такая, Багаватгита называется. Бхагавадки. А, такого, я вообще, знаете, раньше-то я не знал, но я как-то вот готовился к поездке, я, я там слушал эти звуковые файлы, книгу эту потом читал ее и так далее. Я поехал, такого количества этих хагаватгит. В разных сочетаниях, в разных томниках, томниках там, знаю, однотомниках, с переводом и под, скажем там, интерпретацией. Дело в том, что это все интерпретация. Я не видел вообще и не слышал даже, что такое есть. Это единственная книга в мире, которая переведена на такое количество языков. Почему именно эта книга тогда в таком случае а там описываются очень интересные вещи. Там описывается время, которое было задолго до вот этих вот э, слов Божьих. То есть там описывается о Ведах. То есть там идет речь о событиях, которое было пять с лишним тысяч лет тому назад. Ну а сколько тогда лет в конце концов э, конфессии э, христианству? Сколько лет... Э, мусульманство тогда в таком случае иудеи и ну пять тысяч ну хорошо но там это писывается время значительно раньше почему мы это не принимаем во внимание потому что мы не верим в это потому что у нас памяти не хватает потому что в книжках это не написано не знаю я для себя взял принцип э, сократа я знаешь что я ничего не знаю это слышали все правильно речь идет о том что это не то что я дурак я ничего не знаю не хочу об этом знать вот так сегодня в основном люди не знаю не верю мне это все надо понимаете здесь речь идет вот о чем я знаю что я ничего не знаю то есть человек допускает что он очень и очень мало знает считается то мы будем всегда отставать от чего-то нового. То есть не, не, нет людей на Земле, которые будут идти в ногу со, буквально за всем то, что происходит. Ну, говорят о том, что вот Ломоносов, он таки, да, соответствовал в то время буквально всему тому, чего вот было, все то, чего вот открывалось. Он был эрудитом, то, что сегодня называют, во всех областях и областях. Так говорят еще, там где-то кто-то пишет, не знаю, кто эти исследования проводил. Дело не в этом. Дело в том, что э, допустить то, что мы ничего не знаем, это было бы логично и правильнее. Почему? А вдруг ошибемся? Э, ведь э, вот там внутри, там не ошибаются. Там нет материальных аспектов, я прав, я не прав. Там есть только любовь и больше ничего. А любовь у нас всегда права. Причем любовь не э, к мужчине, к женщине или к родине, или еще того лучше, партии и правительству. А любовь к другой душе... И любовь ко Всевышнему, поскольку так сказать, все вот эти вот души, это все мы, да, это все вот так сказать, части крупицы этого всего целого, то, что мы понимаем, да? А, и вот так говорил Сократ. И потом я стал говорить сам. Ну, для себя, что я такой, даже по сравнению с Сократом. Но дело не в этом. Дело в том, что он добавлял еще одну вещь. Но я хотя бы это знаю. Вот здесь, опять же, психология очень тонкая штука, на которую люди не обращают внимания. Ну, вот я как бы много лет занимаюсь, даже десятилетия психологии. Вот. Я анализирую вот именно вот эту фразу. Она мне говорит вот что. Вот дополнение этой фразы. Она мне говорит вот что. У меня есть возможность узнать. А если я оставлю вот эту вот часть, вторую часть оставлю просто, я знаю, что ничего не знаю, ну, тогда я лежу на диване и ничего не знаю. Вот. Ну, недоступно мне, ну, тупое, ну тупое, ну вот, вот просто глупый и тупой. А, и время мое истекло. Ну, а после меня хоть потоп, и мы все умрем. Вот, и так далее. А, был такой человек, <салит> его сваливает Грэк Вот у нас там сидят люди в офисе, в других комнатах. Они занимаются чтением Акаши. Акаши это эфирный слой, где хранится информация. Кто-то имеет доступ. Вот Эдвард Кейси, он имел доступ. И он почему-то отличался необыкновенной точностью прогнозов. Почему? Потому что он брал ту информацию сверху из этого слоя и рассказывал об этом. А поскольку там хранится информация, которая ну, обо, всё, обо всех нас, от наших жизни как просто так и будущего то естественно это правильная информация но таких людей не было таких людей было на единице скажем так и сейчас мало но сейчас все-таки люди получили возможности общения и кто-то наверное имеет доступ к этим слоям к эфирным к окраши. и там что значит я не верю в следующую жизнь? А почему тогда Эдгар Кейси видел эти прошлые и будущие жизни? Ну, что значит я ну, не верю. Ну не верю. Кому-то этого будет лучше. Я не верю. А если э, там есть информация, которая тебе может помочь? Ну вот есть такая информация. Ну так, я бы сказал так, опасно. Об этом я говорил в других программах, которые я вел, там, скажем, отдельно. Ну, еще раз, пользуюсь тем, народ ведет. А пользуюсь тем, что ну, как ко мне лично нет клиентов. Да я, собственно говоря, спонтанно попросили, я и Все равно тут работаю много в офисе. Добрый день, дорогие друзья. I'm back. Задержка некоторая. Я смотрю видео с тем, как я сюда пришел. Я смотрю, больше людей появилось на у нас на связи. Повторюсь еще раз: у нас сейчас будет совсем скоро будет, уж не знаю, как увидите вы или нет, не знаю, попробуем <танцик> танцы. То есть у нас тут все, что хочешь, есть и вот такаши и нумера, нумерология, то, что я делал, брал и. и у нас будет сейчас dance класс, Dance, то есть танцы, да? Вот. Молодые ребята, американцы, они будут проводить класс, ну, желающие будут что-то там делать. Не так пока много людей, у нас сегодня великолепнейшая погода, то есть люди, наверное, на улице, поскольку посреди зимы под около 20 градусов тепла, это, конечно, это, конечно, не сидеть в помещении. Так что, ну еще раз, я буду, не знаю, почему вы не пишете, не задаете вопросы по поводу. Все понятно, ну здорово. Если нет, тем не менее, задавайте вопросы, я попробую ответить на эти вопросы в комнате. Я не вижу, что кто-то писал вот но по нумерологии пожалуйста вот я жду мне должен поступить еще вот один звонок где попробую ответить если мне разрешат чтобы вы знали о чем идет речь и как это все анализируется ну давайте я пока мы еще не начали танцевать вкратце расскажу о чем идет речь то есть ну, так сказать, разбираясь в нумерологии, и в астрологии немного, я пришел к выводу, что сегодня время такое, все должно быть очень и очень мобильно. То есть нет времени слушать длинные, долгие рассуждения. Как, что, почему, кто ты, что ты и так далее. Сегодня все хотят очень быстро. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Время мало. Так вот, с этой точки зрения нумерологии совершенно... Конечно, очень грубо, очень, так сказать, примитивно по сравнению с астрологией, но, тем не менее, ну, вероятность ä, правильности достаточно высока. Поэтому, что можно сказать, э -э -э, наша жизнь делится на две части. В первой половине нашей жизни мы живем с днем нашего рождения первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, все больше нету никаких цифр, десятого нету, одиннадцатого нет, двенадцатого нету, потому что идет сложение этих цифр и максимальная цифра 9, минимальная цифра 1. ну так принято считать, это пифагорейская нумерология, это нумерология там многие называют Александрова, ну разные подходы. Я вам хочу сказать, что от астрологии осталось очень и очень много, предки нам оставили знания, наследие очень много литературы на самом деле очень много ну как всегда все делится скажем нету единого целого и неделимого сегодня так мы сегодня живем к сожалению в кали-югу то есть одна система противоборствует противодействует другой но вот инь-янь да? то есть Черная, белая, да, мужчина-женщина, земля, а, то, или, точнее, небо и земля, там, ну и так далее. А, две системы, две цивилизации. Ребят, две цивилизации. Можете себе представить, одна дробидийская, скажем, цивилизация была, а одна лемурийская цивилизация была. Вот одна была технократическая, а вторая была гуман, ну, гуманная. Скажем, люди знали, что это духовная. А вторая технократы были, да? Вот сегодня НЛО, вот это вот там внутри, там где-то вот у нас там в другой параллельной реальности, из-под земли вот это вылетает, вот эти вот НЛО, они не из других планет на самом деле, они так сказать, просто другая концепция, другая концепция создания мира, создания Вселенной, которой ну, как нам непонятно Западу, а в Ведах это все описывается. Так вот, там нету души, там есть просто тело, ну и возможность, и очень-очень и -очень серьезная возможность технократическая. Скажем, возьми японцев. Вот. Японцы. Это же технократическая нация. Я не знаю, как сейчас, но, наверное, мало чего изменилось, но когда-то по количеству самоубийств в мире Япония занимала первое место. Понятно, первое место. Вроде бы все есть, да? А почему? Потому что человеческого... Импульса души там нету. То есть вот все так это прямолинейно, квадратный гнездовой способ. И так далее. А, компьютер это здорово и замечательно, но души там нету, правильно? Машина здорово и замечательно, но пока туда не сядет еще, да, она же не поедет, верно? Хотя там сейчас что-то там делают. беспилотные машины и так далее. Но это все равно не то. вот так, если мы говорим о вот этих вот цифрах, об этих двух периодах жизни, то бывает, что они совпадают. То есть здесь цифры одинаковые. Это означает, человеку отведено, скажем, целая жизнь на познание этого урока. А уроки нам всем надо проходить. Проходить эти уроки надо, ну так как это определено, это же не человек определяет, что, понимаете. Ну там где-то законы есть, он как-то крутится же в небе, какие-то там звезды, планеты и так далее. Ну, ну вот как, каким образом? А если звезды зажигаются, наверное, кому-то это же надо, да? А так вот. Там, на Востоке, ну, сейчас на сегодня, мне это, так сказать, объяснение. Объяснение. Там есть очень интересная вещь. Я был свидетелем, я сам переводил, там была одна пара интересная из Украины. Ребят. они владеют бизнесом. И в есть такое понятие, называется прашно. Прашно – это... Э, ну, так сказать... Астролог медитировал. По вопросу, по характеру вопроса, он может дать ответ. Он берет он у меня урагушки, там, типа, такие. начинает там шаманиться, а потом подает ответ. И вот там интересно, они задавали вопрос. А, вот у нас бизнес и три партнера. И вот еще два партнера. Вот у меня есть такое впечатление, спрашивает вот этот хозяин что один из них читает, ну обман, который из них, тот астролог задает вопрос, а как их зовут? ну называет имена. А он посмотрел и говорит, вот этот Вася, тут смотрит на жену и говорит, а они так и, так и думали? ну все, тогда они уже знают о чем идет речь, понимаете? То есть мы можем думать все, что хотим. Правда или нет, неправда или нет, если мы не было этими теми качествами, то вероятно, ошибки будет. А было бы неплохо посоветоваться с кем-то, со специалистами, будем так говорить, которые нам это подтвердят. Или не подтвердят вопрос. Вот, ну, главная информация, вот о чем идет. Потом мне задают второй вопрос. А вот мы хотим еще один бизнес открыть. Ну. Ну, ребята, и ну, толковые, и бизнес идет полным ходом. Открыть бизнес хотим. Ну, вот два варианта есть. Первый вариант дилерскую э, открыть, э, автодилерскую, так. А второй, второй вариант э, отель. Вот. Ну, тот опять И говорит, я не помню, что говорит, отель, по -моему, Они опять переглянулись, и видно было о том, что они как раз тоже об этом говорили. Интересная вещь, да? Ну и соответственно образом они так сказать, всем дают и кем дают. И первый вопрос вот мой лично был вопрос: зачем так сказать заниматься и что делать? Ну и э, один из этих э, астрологов мне понравился. Молодой парень, но очень-очень толковый. Что мне его представили как э, такого э, человека, который, ну очень bright, smart, bright, то есть очень, очень мудрый, несмотря на возраст. А, и он мне говорит, а вы не пробовали работать в школе? Я говорю, в школе в качестве кого? Учителя? Это уже много, так сказать, позже. Занимаясь нумерологией и вот этими вещами, я стал разбираться в этих и поскольку, вот, опять же возвращаясь к нумерологию, я родился, скажем, 30 числа. 30 это тройка. Тройка это Юпитер, а Юпитер это гору. А гору это учитель. Понимаете как? То есть не все не так, ну это этого, он не смотрит на это, он так как, шаманит, вот, прашин это делает. Я говорю учителям. И он не отвечает нет. В общем, я-то знал, что я могу как бы обучать, я продолжаю обучать. У меня знаете, я президент, скажем так, ни одной компании. вот У меня еще есть компания очень серьезная по бирже, Наверное, вы знаете. Вот, но я как-то это особо не афиширую. Так, он говорит нет. о принципах. это директор. Директор. И вот мне вспомнилось Одно очень классное кино, которое все, естественно, видели и слышали. Я вижу, в том вопросе есть, но ну, я сейчас посмотрю. А, то есть кино называется «Доживем до понедельника». Вот. Ну, хочу сказать, что я помню абсолютно все фильмы, независимо от того, когда они были. Ну, Лет 40, точно помню фильмы, всех актеров, которые там играли, по именам. И, и так далее я помню диалоги так вот в одном из э, в этом фильме был диалог такой а когда мельников может ну, и персонаж а играл его тихона учитывая, <да>? Тихонов, обращается к директору и говорит слушай отпусти меня в отпуск он говорит ты маска шел посреди учебного года а кем я тебя заменю? ты не подумал он говорит, замени собой один факультет кончали она отвечает, когда же это было? Я теперь... Кто я теперь? Я хозяйственный. Вот я выбью там какие-то парки, допустим. Я рад. Ставку учителя. Я счастлив. А ты мне предлагаешь вести э, уроки по истории, но мы да, в этом фильме. Вот. А, понимаете, то есть принципов <laughs> или директор, он как бы знает это все, естественно. Но его главная, в работа, быть совсем другие, выполнять, короче, совсем другие функции. И вот вы знаете, вторая часть вот нашей жизни, то, что я называю кармическим, ну, вы начнете, в литературе вы, начнё... вы найдете это число судьбы. Я называю это кармическим числом, поскольку все-таки я больше интересуюсь восточными Там планеты другие. Вот. И вот у меня последнее число, вот это вот, ну главное, да? которую во второй половине, ну, примерно возраст не знаю, 35 лет. Но я же этого не знал, ребят. Я понятия не имел. Я и говорю, да, честь вам и хвала, то, что вы сейчас находитесь здесь и пытаетесь узнать, что это. Это не значит, что вам это все, там, вы достигнете там, высот и будете это делать, но вы хоть пытаетесь узнавать, у меня не было такой возможности. Я ничего не знал. Вы знаете, я занимался йогой, как, Был такой фильм ⁇ Индийские йоги, кто они? Может кто-то знает. Это был примерно 68-68 год. Вот. Я смотрел много раз этот фильм. Очень много раз. Я, смотрел. я начал заниматься йогой в то время. Вы думаете, где-то было это все известно? Самые здатовские какие-то были позы вот эти асамские хрена не было видно простите то есть где-то что-то кто-то там позы какие-то вот эти вот были и все сейчас сейчас это слава богу все доступно открыто пожалуйста можно все это дело изучать более того можно ездить ехать туда вот. но про Индию как таковую и все эти путешествия какой то отдельная передача сейчас так сказать. Вот, мы находимся в этом ивенте. Ну и поскольку есть такая-то какая возможность, конечно, что мы посторонние и так далее, ну вот мы беседуем. А, так, вот моя цифра. Это единица. А что такое единица? А единица – это солнце. А что, а что такое солнце? А солнце – это, ну, во-первых, цари. Нет, это солнце, да? Это не то, чтобы быть у власти, вот президенты, да? Они солнце, они светят ярко, и солнце греет. Но солнце может сжечь, верно, если неправильно пользоваться солнечными лучами. Но солнце может и греть, верно? И вот цари, они те цари, те цари, которые знали, ведические цари, они опекались. Понимаете, для них было не свое личное накопление материальных благ и власть. А для них было вот эти подчиненные, которые были люди, за которых они были ответчики. Это было главное, потому что если у этих людей будет все хорошо, и у нас будет все хорошо, то есть отдавая мы получаем, не наоборот. Почему мы должны получать? Ну до какого-то момента мы будем получать, естественно, карма нам это позволяет. А потом что будет? Потом будет все наоборот. И вот тогда мы забыв о том, что мы сами были причиной этого. Вот тогда мы будем Мучиться и задавать вопрос, а почему мы такие бедные и несчастные? А почему на нас валиваются вот такие вот вещи? А почему мы болеем, в конце концов? А как мы можем помнить? То есть не обязательно было а, в этой жизни. То, что мы помним, что было 5, лет, 5 минут тому назад, тоже не помним. Вот. А то, что было там, когда нам было 3, 4, 5, 6, 7 лет, мы что-то помним? Конечно, нет. А 15, 17 помним? Нет. Какие-то эпизоды может дать А то, что было в прошлой жизни, а то, что было позапрошлой жизни. Эм, немножко отвлекаясь, я опять вернусь к тому, вот той книге, о которой я говорил, Благовадгита. В этой книге описывается очень интересное событие. Оно происходило э, пять с лишним тысяч лет тому назад в 60 километрах севера от Хастинапура. Хастинапур – это была столица Индии. И на этом поле, оно называлось поле битвы Курук-Шетра. Тут есть пересечение нумерологические и всякие исторические пересечения. Куршская дуга, та самая подлодка Курск. Об этом мало кто говорит. Это же детский сад, как это сравнивало, то, что было. Но там, на, этом, на поле битвы, описывается вот это вот то, что происходило там, в этой маленькой книжке, которая называется ⁇ Багава ⁇ Причем эта книжка ⁇ одна, скажем так, часть одного тома. а Томов много. И это самый значительный сочинение, сборник, который когда-либо был написан на Земле. Называется это Махабхарда. Махабхарда. Ну, Многие наверняка слышали. Называет его эпос, но это история создания нас. Это история создания мира Вселенной. Это борьба противобойств, противодействия двух систем, два клана, будем так говорить. Пандовые и кауравы они уже собой уранжевали что самое интересное это были кровные братья удивительно пятеро и пятеро скажем так, ну где-то там больше было не пятеро Сот. но не важно а, а, вот. а, то есть было два брата а, и один брат умер, а второй брат должен был зайти на престол но он был слепым от рождения. Короче говоря, вот они между собой в армии, которые между собой сражались. Самое величайшее в истории человечества сражение, где за 18 дней погибло 600 миллионов, 600 миллионов, 650 миллионов человек за 18 дней. А, Причем это только шатри, только воинов погибло. Почему? Ну, там применялось совсем другое оружие, типа ядерного сегодня. Дело не в этом. А дело в том, что Арджуна, один из братьев, панды, он задал вопрос Кришне. Кришна был, так сказать, был, ну, Всевышний системы вот а послушай, что ты все время такой молодой и почему ты все помнишь а я ничего не помню он говорит вот, ты человек а я пол а людям нельзя давать возможность вспомнить свои прошлые жизни иначе будет полнейший дисбаланс полнейший раздрайка скажем потому что люди не поймут с возможно помнить все перемешается Они с ума сойдут вот это вот кем мы только не были в предыдущих жизнях. И качества, которые мы получили в тех жизнях, они в нас присутствуют. Только самое главное качество у нас одно. То есть, вот, к примеру, Солнечная система, планеты Солнечной системы, каждый из них выполняет свою функцию. Но все они вместе работают. Понимаете? Поэтому сидеть а, на двух столях можно. На трех? Но очень неудобно, сами понимаете, да? То есть... Простой пример. Ну, не знаю, как у вас, наверное, у вас тоже сейчас, все я довольно давно уже уехал. Но вот у нас, допустим, выступает доктор на радио и говорит, какой, как он лечит. И приходите ко мне. Правильно неправильно? Категорически причем неправильно. Знаете почему? Доктор, он буру, он учитель, он учит, как не болеть. Но если он про себя рассказывает, так сказать, раскручивает самого себя, тогда он уже является Меркурием. А Меркурий – это менеджер. То есть Юпитер не может быть Меркурием. Или Юпитер, или Меркурий. Одно Все. Других вариантов нет. А мы уж хотим. Это такая информация. Понимаете? Хотим – следуем, следуем. Не хотим – не следуем. Самый идеальный вариант – коллиция, комбинация. Но сегодня кто хочет делиться – Никто не хочет. Все хотят грести от себя. Сами. Так работает мир. Вот. Понимаете? Вот эта личность. Будда. Он обучал. Бали привез. Он обучал, как не быть привязанным чему-то кому-то. Это очень сложно, я вам хочу сказать. Это очень сложно сделать. Я могу привести пример, буду все время отвлекаться. Знаете, вот в Махабхарате, mm -hmm. в а тем более еще в Шримад Бхагу, там, это mm -hmm. другое там произведение серьезное. Заканчивай, пойдем танцевать. Mm -hmm. Пойдем танцевать? А чего, уже время? Mm -hmm. Пойдем. Нас зовут танцевать.